Здравствуйте, с вами компания Праздник и я хочу познакомить вас с оформлением в ресторане Толстого 2, который мы сделали сегодня. Контрастный, лаконичный, сдержанный фон с подсветкой. Подсветку мы повторили также в оформлении стола молодоженов. Вот такой красивый изящный герб был заказан молодоженами Сергеем и Еленой и сделан нашими мастерами. Стол молодоженов и гостевые столы украшены синими полосами, чтобы оформление смотрелось в комплексе. Ну, сервировка столов выше всяких похвал. Это вы видите. И шариков были заказаны вот такие дискотечные шары с подсветкой, с блестками. Очень эффектно смотрятся в темноте. Этих шариков два. Если вам понравилось наше оформление, ставьте лайки. Заказать оформление можно в компании Праздник. Не забывайте про колокольчик справа. Подписывайтесь на наш канал. С вами была компания Праздник. Всем пока-пока. До новых встреч.